Батарейки — предмет, который наверняка можно найти в любом доме или офисном помещении. Какие только эксперименты не проводились с их участием для развенчания или подтверждения распространенных мифов. Сегодня попробуем исследовать один из них. Поэтому, если вас интересует ответ на вопрос о том, что будет, если лизнуть батарейку, тогда оставайтесь с нами. Батарейки бывают разных видов, размеров и форм. От очень маленьких до весьма крупных. Гальванические первичные элементы, а именно так называется этот предмет в технической сфере, используются в пультах дистанционного управления, радиоприемниках, игрушках, фонариках, часах, калькуляторах, автооборудовании и так далее. Отвечая на вопрос о том, что будет, если лизнуть батарейку, можно сказать, что ничего не произойдет. Максимум, что можно ожидать от такого действия, это заражение какой-то инфекцией или кишечной палочкой, которая была на ее поверхности. В таком случае варианты развития могут быть совершенно разнообразные – от расстройства желудка до заражения паразитами. Не стоит также проводить данные эксперименты и по той причине, что такой маленький предмет несложно проглотить. Если батарейка попала в организм, реагировать на подобное происшествие нужно как можно скорее. Дело в том, что сам инородный предмет не так страшен для организма, как реакция, которую он вызывает под воздействием тепла и влаги, а также вырабатываемой кислоты происходит разгерметизация. Таким образом, батарейка может прилипнуть к пищеводу либо же к кишечнику, а потом начинает окисляться. Это грозит разъеданию слизистой, язве желудка и отравлению организма. Не пробуйте проводить на себе подобные опыты, а также будьте предельно внимательны с детьми, которые с легкостью могут проглотить батарейку. Относясь уважительно к своему здоровью, организм обязательно отблагодарит вас в ответ. Подписавшись на канал, ты в десяточку попал.